Вы когда цель себе поставите, у вас вылезут все ваши ценности. Кто друг, кто не друг, где вам удобно, где вам неудобно, есть у вас уверенность или нет у вас уверенности. Вы во всем этом разберетесь, если у вас есть жизненная цель. Если у вас нет жизненной цели, прям сейчас выключайте этот вебинар и идите помогайте кому-то там, не знаю кому, зачем. Да? Ну, у меня есть своя жизнь. Запишите иерархия иерархия помощи в этом мире вы все пришли чтобы выполнить свою задачу служение это очень круто но служение это может быть в части вашей задачи или после исполнения вашей задачи например одна из ваших задач научиться принимать научиться любить научиться благодарить научиться еще там что-то делать да но помимо этого вы должны научиться управлять материальным вы должны с этой землей соединиться на которой мы живем, пока вы не соединены, денег у вас не будет. Пока вы боитесь боли, денег у вас не будет. Пока вы боитесь страданий, денег у вас не будет. Вообще, пока вы чего-нибудь боитесь, денег у вас, скорее всего, не будет, потому что ну, там, на страхах много не заработаешь. Зарабатывается обычно по-другому.